Банде Гурупадот дандам Бхактавиндо саманитам Си Прабхум Банди нитам Си Нандо Нандо Нанг Бандирадика Pattitanamibhunaha, mukankaruti bachalangpangung langhai tikriam, vyatki patamahangi paramadama brindavitu sideviavikescha shnavakti padade devi Девинсара сватинг вайсам дату яьюхумдир. Сангхирта не Кришна кото подеш. Говари апатрасо пркаса неча. Шадану ракто гуру бхакти юкто. Бхакти промодакшо жаго барн. Дейам сада при Титхаспадам сива виренчанутам саранья. Бхита тиам поно тупа лभвати бутам. Банде махапурусете чаруна рапинам. Япад палла Сарадикам и када ки каруш. Шри Кришна чайтанна прabhunetanand. Сиадви дагада дхарасива сади хи гоура бхакта Кришна чайтанна прabhunetanand. Сиадви Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рама Рам, Хари, Хари. Азан уломь, бито, буджо, кону, каха, буда Вишам Бару джавару Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари Хари Нама Миганги Тавапа Дэпанкаям, Сура Суроирубандито Ди Барупам, Бхактинча Муктинча Синитам, Гоури нирантара вишви твам хадам Нараяно пряманангмада пхарам Браано сипурапти ваджави шнатам Ваги саджушшва Бхам Шингамам Бхaji, Харе Кришна, Харе Кришна, Найни та манохано насупарам те жу гамма ката сакалам би фалам бажу годрум каноно ронджи видум бажу годрум каноно ронджи видум бажу годрум каноно Годя Госципоти. Годя Госципати. Сарасвати. Господь, Takur Prashama. Paramahamsa Jagat Guru to Гаудия Гошхипати, Шишила Бхакти Сидханта, Сарасвати Гасвами Такур Прабхупад Джакадгуру сказал, ⁇ «Внешне непривлекательный долг Гаудия Мадха состоит в том, чтобы остановить неверное течение этого мира и изменить его, направив к вечному источнику. Многие из-за зависти задают вопрос, что делает Гаудиаматх. В мире столько миссий, которые исполняют много социальной полезной деятельности. Но что делает Гаудиаматх? Он Гаудиаматх не кормит нуждающихся не обеспечивает их сухим пайком, не открывает больницы. Какой благотворительностью занимается Гаудиамад, чтобы почитать его, чтобы уважать их членов, его членов. В ответ на это Прабхупад говорил, что обычные люди не могут понять деятельность Гаудиамадха, потому что наш мозг, наш ум может понимать только материальное взаимообмен, что мне могу дать, что я могу. И люди думают, что более полезно открывать школы, больницы. Но совершенно непонятно для них, чем занимается Гаудия Матха. Прокупат объясняет, что люди заняты телом и умом, поэтому им невозможно понять деятельность Гаудия -Матха. Для того, чтобы ее понять, нужно необходимо общение с чистым преданным, который покажет, чем занимается Гаудия -Матха. Прокупат говорит, что Гаудьямат стремится принести благо, защитить интересы души, но никто, кроме Гаудьямата этого не делает в обществе. Один борец за свободу, знаменитый индийский борец за свободу. Его мама приходила почти каждый день на Харикатху Шрилы Прабхупады. Его звали Сабиш Чандра, И он также однажды посетил Гаудиаманг. Он пришел, чтобы получить благословение Шрилы Прабхупады, потому что он хотел освободить Индию от британского правительства. Поговорив с Прабхупадой, попросив его благословений, он сказал, «У вас в Матхе так много людей, не могли бы вы поставить их, чтобы они присоединились, устроить чтобы, так, чтобы они присоединились к нашему революционному движению и чтобы они способств... помогали». Освобождение Индии. Чем они тут занимаются? Просто сидят, совершают киртан. Ничего не делают. Таково видение материалиста. Но если вы поживете с саду, вы увидите, чем он занят день и ночь. Что он по-настоящему занят. В ответ на его просьбу, Прабхупад спросил, зачем вам это? Какова ваша цель? Я хочу освободить Индию. «Хочу, чтобы Индия была свободной». А что вы подразумеваете I mean под свободой? You mean? You mean Имейте в виду, чтобы ваши тела были freedom свободны? Freedom mind, свобода mind, свобода, mind, свобода, mind, свобода вашего тела вам нужна Can или свобода yes. ума? Тот затруднился ответить. «Вы читали Гиту?» – спросил Профупат. «Да, я читал». А... «Помните шлоку, где рассказывается, что Джаватма покидает тело, а затем принимает следующее?» «Да, я помню эту шлоку». Соответственно, вы верите в это? Верите, что после оставления нынешнего тела вы получите следующее? Да. Вы хотите освободить Индию, а я хочу освободить каждую дживу навсегда, раз и навсегда. Я хочу освободить тех, кто... Пришли ко мне, кто приняли прибежище Гаудиамадха, освободить их навсегда. Но вы хотите освободить страну, хоти, хотите освободить их, но как долго они смогут наслаждаться этой свободой? Они какое-то время еще поживут, а затем они родятся, возможно, совершенно в других странах. Нет никакой гарантии, где будет их следующее рождение. То есть вы хотите to, to противостоять to английскому to правительству, но хотите сражаться с ними, но предположим, in, in что в своей следующей so жизни вы примете England, рождение в Англии. С кем же вы тогда будете сражаться? Вы будете сражаться с Индией или с Англией? Этот революционер был очень разумным и образованным человеком. Тем не менее, он растерялся, не знал, что ответить. В конце концов, он сказал, я не знаю. Я лишь хочу освободить Индию. Или навсегда принять прибежище у вас и стать подобным вам саду. Нет, не совсем так. Я хочу принять прибежище, то есть или принять прибежище у такого саду, как вы. Таким образом, сложно даже представить, но день и ночь Прабхупат делал различные планы, строил планы и планировал программы для того, чтобы освободить обусловленные души. Постоянно он был погружен в мысли об этом. Порой он делал выставки в Даке или на Хавре, или Балахабаде, Варанасе, Матхуре. В то время не было ни компьютеров, ничего подобного сейчас проповедовать значительно проще. Можно просто включать Харикатху на улицах, но в то время не было подобной возможности. В то время все было значительно сложнее, и Прабхупад постоянно размышлял, как еще можно осуществить свою цель. Он посылал преданных в разные места Индии для проповеди, и не только Индии, и они проповедовали на разных языках. Он распространял просад, устраивал парикрамы по святым. Дхамам. Это верный признак саду. Также однажды Прабхупада спросили, кто такой саду? Прабхупад ответил, тот, кто 24 часа в сутки занят служением Бхагавану, Гуру и Вашнавам. Кто думает о благе всех обусловленных джив, кто не отдыхает, кто не думает так, что «отдохну-ка я, они пусть умирают». Жизнь саду полностью посвящена Бхагавану. Именно поэтому он постоянно погружен в служение, он не тратит напрасно свое время. В Варанаси, Варанасе, Канпуре, повсюду, Прабхупад открывал храмы и давал возможность людям посещать эти храмы, тем самым получая, узнавая об идеалах гаудия-вашнавизма. И он следил за тем, чтобы те, кто жили в храме, поддерживали высочайшие стандарты. Он знал, что если... Такие ст ст стандарты не будут высокими, люди будут приходить и видеть недостатки и, и разочаруются. Поэтому Шила Сачинанда Такур говорил, что управлять духовной организацией. Для того, чтобы управлять духовной организацией необходимы люди. Без людей это невозможно. Но если мы назначим недостойных людей на значимые позиции, они будут заниматься нечестивыми делами, и тем самым покажут всем, что в этом мире нет саду. И материалисты разочаруются. И... Таким образом, по посмотрите на храмы, которые сейчас существуют по всему миру. Прабхупат и Такур сделал... Прогноз на будущее, что если вы хотите открывать духовную организации, необходимо самому в совершенстве следовать всем стандартам. И те, кто будут занимать управляющие позиции, также должны быть совершенны, иначе открытие храма будет бесполезным. Максим Такур говорил, что не открывайте больших храмов, не стройте больших зданий, потому что это то, что уведет вас от Харибаджана, то, что не позволит вам сосредоточиться. Это будет лишь головной болью для вас. Вы будете заняты в поддерж... поддержанием этого вашего здания или будете переживать, если вы откроете гостиницу, как там идут дела, сколько посетителей и так далее. Именно поэтому Бхаксуна Такор дает такие наставления. Не нужно открывать больших храмов, строить большие здания. Почему он говорит так? Ведь наша, все представители нашей Гуру Варги строили храмы. Прабхупад вообще открыл 64 храма по всей Индии. Но Бхактина Такур говорит, что не нужно открывать. Как же примирить два этих противоречия? Наша Гураварга объясняет, что эти наставления не распространялись на Прабхупаду. Прабхупад хотел от, открывал храмы с высочайшими стандартами, с идеальными стандартами. В этих храмах можно было найти все. И он хотел, чтобы их устройство было таковым, что каждый член Мадха, тот, кто живет в Матхе, был проповедником первого класса. Те, кто поклоняются на алтаре, пуджаре, проповедники, те, кто готовят, тоже должны быть проповедники. Но как же такое возможно? Повар-проповедник, да. Те, кто мыли коров, тоже должны были быть проповедниками. Возможно, они были пассивными проповедниками. Тем не менее, любой, кто приходил в Мадх, имел возможность получить впечатление, наблюдая за их поведением, за их образцом. Я сам Because тоже готовил, никто не давал мне это служение, я сам шел на кухню, я закрывал кухню, прежде никогда не готовил, но по милости Бхагавана, я закрывал, я готовил, я закрывал кухню снутри, и никому не позволял заходить в кухню, никто не должен был видеть, что я готовлю для габинатха. Также не разрешалось заходить на кухню после того, как вы приняли просад. Необходимо на кухне было то есть поститься. Нельзя было выходить в туалет во время готовки. Если кому-то надо было взять с кухни сахар или соль, никому не позволялось заходить, им не позволялось заходить. Потому что таковы были правила Прабхупады. Недопустимо, что наевшись, можно идти и готовить для божеств. То есть если вы приняли просад, то не допускается арчана, поклонение. То есть прежде всего исп... выполняется арчана. Даже каплю воды не должно, нельзя пить до поклонения. Таким образом, Прабхупад прежде всего хотел установить стандарты, идеалы среди преданных. Сейчас это Сейчас это как какие-то сказки для нас, то есть что-то невообразимое. На пропаганду хотел из каждого члена Гаудиаматха сделать проповедником. Даже цветочники в Гаудиаматхе в то время были великими саду. К примеру, однажды один знаменитый адвокат пришел в читание Матхи. Он предложил поклоны до. Конечно же, как правило, мирские люди не понимают, как правильно кланяться, тем не менее поклонился и сказал: я пришел к вам, чтобы услышать харикатху от вас. Прабхупат не собирался давать никаких лекций. Также и мне Гуру Махарадж дал наставление никогда не давать никаких лекций. А этот адвокат именно так и выразился. Я хотел услышать от вас лекцию. И Гуру Махарашни очень строго сказал, никогда не рассказывай лекции. Ты должен рассказывать Харикатху. У Прабхупада не было времени. В то время когда Прабхупад смотрел на кого-то, с первого взгляда он мог понять, что в его сердце, что за человек перед ним. Если Прабхупад видел у кого-то позитивное настроение, он показывал себя человеку. А если он видел, что кто-то с негативным настроем пришел, он Скрывал себя, не показывал себя. Правхад сказал, отправляйтесь в сад, там в саду вы увидите одного преданного, он расскажет вам Харикадху. В какой сад? Вот туда. Там вы увидите садовника, он а, кое-какое сложение исполняет в саду, он расскажет вам. А адвокат был со всей своей семьей, они пошли в сад и не увидели ни одного похожего на того, кто может рассказывать Харикатху, они не увидели. Один только человек замотанный в гамчу. Они вернулись к Прабхупаде и сказали, «Вы сказали, что там преданный, есть преданный, который расскажет Харикатху, но там никого не было. Ну да, кто-то был, но какой-то садовник в грязных одеждах». Прабхупад сказал, «Да, я его имел в виду. Идите к нему». Он сделал это для того, чтобы сокрушить ложное эго. Он, в действительности, был очень ловок в, в этом... Он всегда говорил, мы можем собрать, при, приглашать знаменитых людей этого общества знаменитых людей общества приглашать на программы, а когда они придут, написать, нет входа, без разрешения не входить. А иначе они будут думать, что Гаудиамад очень, очень какая-то дешевка. Люди не понимают, какое сокровище доступно в Гаудиаматье. Поэтому и хотел, хотел строил храмы, богатые храмы, чтобы люди не думали, что преданные какие-то попрошайки, нищие. Кришна Бхагаван сам о себе говорит, я нишкинчан, у меня ничего нет. И подлинные нишкинчины любят меня. Все преданные. И Баксиан Такур, и Прабхупад, они и все нишкинчины. У них абсолютно ничего нет. Они никогда не стремились к накопительству. Тем не менее, для того, чтобы привлечь людей, они устраивают храмы именно так, чтобы привлечь их привлечь людей. Люди приходят в храм, а там они встречаются с преданными. Как в случае с, вот, с этим предным, который служил в саду. Когда адвокат подошел к нему, он начал рассказывать Харикатху, и адвокат был поражен. Он думал, это какой-то необразованный садовник. Но он был настолько образованным. Точно так же Прабхупад своих учеников занимал в разные севе, в разных служениях. К примеру, наш Ашрам Махараш. Он был очень крупный, здоровый, очень высо... х... хорошо образованный. И Прабхупад однажды устроил ему проверку, отправил его в поля, работать в полях. Он никогда прежде подобным не занимался, потому что он из высокородной семьи, то есть в семье хорошего происхождения. Но Прабхупат отправил его на поле. И заставил его носить на голове корзины с рисом. Такова, такова была природа рушить эго в наших сердцах если нет смирения все что бы вы не делали бесполезно даже парикрама если нет смирения если нет предания как она поможет вам рупа и санатана жили во вриндаване посмотрите какие они были посмотрите на их образ жизни как они жили Это также описано в Шатгасвами-Аштакам. Их жизнь описана в этой аштаке, Бриндавана то, как они смиренно жили. Вриндавана уникальная Дхама, а Навадипа не отлично от Вриндавана. Тем не менее, они проявлены в двух разных дхамах. Однажды Парвати Деви спросила Шанкар Бхагавана, кто такой Гауранга и кто это Навадипадхама. Что это такое? Что это за Навадипадхама? Деви время от времени оставляет свое тело, меняет тела. То есть она оставляет тело и принимает новое. Как Сати Деви. она оставила тело, а потом вновь родилась, как дочь Гималая, Деви совершает аскезы в Южной Индии. Канья Кумарика. Слышали об этом месте в, в Мадрасе? На берегу океана Баратсагара. Деви совершает там аскезы для того, чтобы выйти замуж за Шанкару. Она спрашивает Шанкар Бхагавана, «Кто это Гуранга? Что такое Навадвип, И Шанкар отвечает, «Ты знаешь Радху и Кришна? Так вот, это и есть Гур, Рада и Кришна. Это Рада, гауранга, объединенная Кисна, форма. Рада в А что такое Навадипа? Навадхива — это Вриндаван. Are... Вы слышали этот киртан? Гора Ваневского. Я никогда Браджаване. не видел разницы между Браджа Мандалом и Гора Мандалом. В этой Таким образом, у нас still, очень много with информации with о дхаме и гауранге. Тем не менее, несмотря so на все I это в материальном теле, войти в, в трацианную дхаму крайне сложно. Сейчас я бы хотела вернуться в, в Нилачаладхаму, когда гауранга и вновь и вновь I отпрашивается to to у преданных dhamme, отпустить его, его совершать. Необходимо понять настроение читания Махапрабху. Когда Прабху что-то говорит или что-то делает, все это предназначено для того, чтобы обучить нас, чтобы преподнести нам урок. Каждый его шок, Ради so we must this point. того, чтобы мы поняли какой-то урок. что каждый Чайтана Маху для наших учений. Here it is written, Chaitanya Mahapu doing everything, each and everything, for the teachings of people. Those Все are interested to do bhajan. All secret гопи Махапрабху обучает нас этому. Все, что бы он ни делал, делается для того, чтобы обучить нас баджану. И Махапрабху просит прощения, просит разрешения у своих преданных. Со смирением, пожалуйста, пусть, отпустите меня во Вриндаван, я хочу пойти во Вриндаван, но те не позволяют. Но ведь он просит с полным смирением, но ведь он сам Верховный Господь. В конце концов, Сарбамбатачария, Рай Рамананда решают, что слишком хитрить с прабу не есть хорошо. То есть они вновь и вновь откладывали. Вначале они говорили, сейчас зима, а зимой будет холодно, лучше пережди зиму, а потом пойдешь". Потом Радхаятра фестиваль. То есть и так они откладывали, откладывали. Они вообще не хотели позволить ему уходить, потому что Прабу был их сердцем и душой. Они всеми способами хотели сохранить его рядом с собой. Но в конце концов, Махапрабху с огромным рвением, they, they, с огромным желанием просил, go. просил разрешить ему пойти. И about они about были вынуждены Mark, разрешить. Когда Махапрабху первый раз пошел во Вриндава, но не дошел, нельзя сказать, что это был полным провалом, то есть, имеется в виду, что он не достиг своей цели. Он достиг своей цели, он ее как раз цель свою он и воплотил. Он встретился с Рупой Госвами, он получил даршанганги. Хотя с внешней точки зрения он сказал Гададхаре, «Гададхар, Гададхар, было очень больно от того, что я не взял его с собой, Поэтому у меня ничего не получилось. Я не смог Мапу дойти до Вриндавана. Со смирением Махапрабху сказал это. Я причинил боль своему, боль преданному. Гададхар не был доволен мной. Поэтому у меня ничего не вышло. И тем самым он опять обучает нас. Он указывает на то, что если вы совершаете аппаратхи, Махапрабху не совершал никакой апаратхи. Ради, ради того, чтобы преподнести нам урок, он показывает, что если вы причинили боль какому-то преданному, вы совершили какую-то ошибку, какое-то оскорбление, это будет препятствовать вашей встрече с Дхамой. То есть Баладева Татва не позволит, Баладева не позволит вам увидеть врач, не, увидеть хаму. Вы будете видеть внешние вещи в, в, в хаме. Однажды один преданный пришел увидеть моего Гуру Махараджа. Гуру Махарадж спросил, откуда ты? Мы приехали с Вриндавана. Ну как? Получили Даршан. И те преданные начали говорить, так грязно. Всюду воняет обезьяна, обезьяны повсюду, вонь, канализация открытая. Игорь Мухараджи сказал, посмотрите, приехал из Вриндавана, вот таков его Вриндаванна Даршан. То есть он мне это сказал, чтобы преподнести мне урок. Грязными глазами, грязным сердцем невозможно увидеть Вриндаван. Все, что можно увидеть, лишь грязь Вриндавана, лишь обе... ну, иметь в виду обезьян, испражнения и так далее, дхама не проявится. Ведь Бхактивинад Такуру не был глупцом. Он говорит, дхамера Сваруб проявится. То есть если я поеду в Дхаму, еще не факт, что я увижу ее. Если я куплю билет на поезд, доеду до Вриндавана, это еще не Вриндавана Даршан. Необходимо увидеть Сварупу Дхамы. И кто, кто поможет вам увидеть ее? Вечные спутники Нитянанды. Поэтому народ Плача поет. Со слезами на глазах поет. Аракаба Нитай Чандра Махарадж очень часто говорил об этом, об этом Киртане, когда Нитиананда прольет милость на меня. Аракабанита Чанда, когда все материальные желания оставят наконец меня, когда они исчезнут из моей жизни, это невозможно без милости Нитянанда. Бишай чхария указывает нам, что мы не можем увидеть can become totally free of any Имеется в виду, если у нас сердце полно анарх, если моя материальная болезнь не ушла, я не смогу увидеть Дхаму. Когда болезнь мирская моя уйдет, когда сердце очистится, я, когда я смогу увидеть Шри Вриндаванатхаму, когда ум мой очистится от материи, абсолютно очистится, кристально чистым. Когда я увижу Шридхам Бриндаван. Итак, так это возможно лишь по милости Нитянанды, никаким Исинана да Прабху. Сказал, позво позвольте махапрабуйте Прабхуите, Рупа Исинана. Позвольте Маха Прабхуите во врэндаван. Итак, мы можем находиться во Вриндаване под руководством Рупы Гасвами Паде и Санатана Пада. Когда Махапрабху хотел отправиться в Вриндаван, он хотел получить разрешение у своих предных. И с неудачей первой попытки достичь. Вриндавана, он объяснял тем, что причинил боль Гададхару. И таким тем самым он учит нас, что с Апаратхой, если вы совершили аппаратку, невозможно увидеть Вриндавану Дхамма, достичь ее. Помимо всего, Махапрабху пошел во Вриндаван не по прямой дороге. Была на самом деле прямая дорога но он не пошел по ней, он пошел через лес Джариканда для того, чтобы избежать встречи с материалистами. То есть это второй урок, который мы можем извлечь. Те, кто по-настоящему хотят увидеть Вариндаван, должны избегать общения с материалистами. Первое, не нужно совершать аппаратхи. А второе. То есть, если вы совершили аппаратку, дхама не откроет себя. А второе, почему Махапрабу пошел через лес? Ведь там полно диких животных. Но что, что страшного для Махапрабу в диких животных? Потому что в каждой. Дживатма, в каждом диком животном сидит сам Махапрабху, я имею в виду Параматма. Когда Махапрабху шел, тигры, при виде его, начинали танцевать. Он шел через лес, чтобы освободить диких животных. Также, то есть, прежде всего, он хотел освободить животных, диких животных, а во-вторых, а, а во-вторых, он хотел избежать общества материалистов. После того, как Махапрабху получил саньясу, что он прежде всего сделал? Он отправился, то есть имеет в виду, что он сделал сразу после принятия саньясу. Он отправился в Южную Индию. Первым его паломничеством было в Южную Индию. Чтобы встретиться с Рай Раманандой, хотел он отыскать Брама Самхиту, Кришна Каранамриту. Это лучшие из книг, которые объясняют расатату когда Кришна бежал он повторял, повторял эти строки Кришна Кришна и однажды меня спросили почему он говорил Кришна Кришна, Кришна почему не Хари Кришна ведь прежде Он повторял Хари Кришна. Махапрабху хотел избежать внимания Майавади, буддистов и так далее. Махапрабху был Сам Кришна, есть Сам Кришна. Тем не менее, Он повторяет Кришна, Кришна, Кришна. Почему Махапрабху шел и повторял на это? Потому что каждый знает, что именно по Южной Индии, когда он шел, все знали, что Южная Индия наполнена Майвади. И буддистов там полно. Махапрабху говорил, если вы встретитесь с Майвади или с буддистом, необходимо сразу же принять омовение вместе с од... в одежде. Потому что происходит осквернение. Если вы только посмотрели на Майаваде, надо с одеждой принять омовение. Тонкое осквернение происходит. Люди иногда не понимают, зачем в одежде но на самом деле тонкое оскорнение происходит. Его внешне не увидеть. Оно настолько тонкое, что с внешней точки зрения все как прежде. Оскорнение произошло. Если, например, человек несет рис, например, чота харидас, он нес рис, то есть Махапрабху сразу понял, что кто-то нечистый прикасался к рису, То есть какое-то сквернение было на нем. И для того, чтобы избежать внимания матери... Майевады, буддистов и так далее, он повторял именно Кришна и Кришна. И в-третьих, почему Махапрабху пошел через густой лес, через дикий лес, для того, чтобы прочувствовать, что... то есть для того, чтобы увидеть там то, что напомнит ему о Вриндаване. Он знал, что в лесу ему встретятся холмы, подобные, похожие на Гавардхан, Рощи, как во Вриндаване, и так далее. В Читане сказано, что когда Махапрабху увидел реку Кавери, он подумал, что это Ямуна, что он во Вриндаване. Что говорить о Кавере? Когда Махапрабху был в Пуре, в Пуршотамадхаме, он... Океан принимал за Ямону, бросался в него, как в Священной воды Ямуна. Это поразительно, если углубиться в, в, в понимание философии. Он бросался в воды океана. Думая, что это ямуна. Он видел там Радху и Кришну, играющими в водах Ямуны, поэтому он бросался в океан. И тем самым Махапрабху наставляет нас, что мы должны поддерживать подобные умонастроения, подобные чувства. И такие же наставления он дает Рагунатху Госвами. Наставление, что нужно делать, и чего нет. Махапрабху говорил, я же уже тебе гуру, вот у тебя уже уже есть гуру, Сваруб Гасайза, задавай ему все вопросы. Но... В конце концов, он начал давать наставление, не ешь вкусную пищу, не говори на мирские темы. Прекрати любые мирские разговоры. Не слушай их и не говори сам на мирские темы. Это было второе наставление первое это точнее наоборот это было первое а второе не принимать вкусной роскошной пищу. а третье с полным сосредоточением поклоняйся Радхи Кришне думая, что ты во Вриндаване осознавая что ты во Вриндаване Итак, Махапрабху обучает нас многим вещам. Он пошел через лес Джариканда и тем самым исполнил три цели. То есть мы тоже должны э, стремиться увидеть вриндаван во всем, что нас окружает. Э, идя по лесу, ему ничего было есть, но тем не менее местные люди угощали его рисом. Какие-то отдаленные деревни находились там, он шел через них, и они угощали его рисом, шпинатом, шаком, который он находил в лесу, и готовил какие-то сабджи, которые находил в лесу. Все это варил, готовил. В конце концов, Махапрабху дошел до Варанаси, а затем Даллахабада. В Варанаси он освободил Майявади. Затем направился к Вриндавану в Аллахабаде, Махапрабху встретился с своим Падом и Анупамой. Затем он пришел во Вриндаван, как я уже рассказывал, он остановился в уединенном месте на Крургате. Почему? Потому что он не хотел встречаться с материалистами, не хотел никаких беспокойств с их стороны. Поэтому он остановился в уединенном месте, куда не было доступа материалистам. А иначе, если бы он где-то в проходимом, людном месте остановился, все ему не давали бы покоя. Тем не менее, он ежедневно ходил во Вриндаван, получал Даршан Ямоне. Но между тем постепенно во время Махапрабху еще не было древнейших храмов Фридавана проявлено. Постепенно, один за другим, они проявлялись потом. Посетив э, все святые места в Раджа, он... Махапрабху повторял святые имена, на им летали. под деревом. Под Тамариндовым деревом Махапрабху наблюдал за течением емун и испытывал экстатические чувства. Однажды он увидел одного человека по имени Кришнадас, который пришел к нему с того берега переплыл реку и сразу же подошел к Махапрабху, встретился с ним, предложил поклоны и сказал: сказал Махапрабху, сегодня чудесным образом, перед тем как проснуться, я увидел сон. И во сне я видел тебя. И сейчас я переплыл реку и сразу же увидел тебя. Кто ты? Я, то есть нет, он сказал, что я я понял, кто ты. Он предложил ему поклоны и уже не покидал его все время, пока Махапрабху совершал парикраму, он был с ним. Когда Махапрабху дошел до Матхуры, то есть, когда вы начинаете когда вы приезжаете, вы прежде всего приходите, приезжаете в Мадхуру. И также был с Махапрабху. Потом мы будем говорить, что первым он посетил, первым делом посетил в Мадхуре. Затем, как я уже рассказывал, он встретился с Саусан Улья Брахманом. Он не был Браманом высшей категории. Like Это я не от себя говорю, and я говорю в соответствии с общественными норками. То есть он был из такой That's семьи, в чьем доме неблагоприятно считалось Adhikesha. принимать просад. запрещено даже было. Uh, У них дома Божества Гавинда Дева, Адикешава, Шринаджи, Хари Дева. Присутствуют еще два параюги, даже Гавинда Перед божеством Адикешава Махапрабху пел и танцевал. It is backside. I can come to the discussion gradually. It is actually backside of present Krishna Virva place. But you can go man if I say the place at present they are the place at present they are going to show as the birthplace of Krishna is not at all birthplace. В настоящее время место, которое выдается за место рождения Кришны, совершенно таковым не является. Кришна родился не там. Потому что в читании Чаритамрити сказано, что это место около Адикешева. Это устроила Йога Майя, там, ма простите, Махамайя. Там сейчас на этом месте разрушенное здание. Махамая не позволяет. Mm -hmm. живом получить подлинное знание. Я, я никогда не хожу туда, потому что я знаю, что это не то место, где родился Кришна. Никто не ходит в настоящее место рождения. Это вот около Адикешава. Сломанное здание. В там это сказано. Махапрабху танцевал в полном экстазе. И между тем он увидел, что Саунулия браман также танцует. Они естественным образом. Когда мы видим кого-то подобного нам самим, мы естественным образом Хотим познакомиться с этим человеком. И так Махапрабху, увидев Брамана в таком же настроении, как и у него, стали, они, разга... стал с ним разговаривать. Похоже, ты знаешь Мадавендра Пурипада? Ты как-то с ним связан? Да, да. Я ученик Мадавендра Пурипада. Ты... И Махапрабху сразу хотел предложить поклоны ему. То есть он хотел поклониться этому Саноли Браману, то есть Браману низкокасному Браману. Ты моя Гуру Варга. О, ты похож. Махапрабху сказал, когда Мадхивендра Пурипат давным-давно пришел сюда, он... А, то есть этот браман сказал, давным-давно Мадхивендра Пурипат приходил сюда и принимал просад в моем доме. О, правда, я тоже хочу, сказал Махапрабху. Да, но люди будут критиковать тебя за это. Но ведь моя гуру Варга приняла, принимала просад в твоем доме. Мадридра Парипат принимал просад. Если кто-то из представителей моей Гуруварги что-то делает, а я размышляю, правильно это или неправильно, это огромное оскорбление. То есть посмотрите, сколько уроков в жизни Махапр... дает нам Махапрабу. На примере собственной жизни. Никогда не размышляйте, на... правильно или неправильно поступают представители нашей Гуруварги. Если они это делают, то значит им нам даже думать не нужно, мы тоже можем следовать им. Приняв просад, Махапрабху посетил много гатов. 24 гата. Я даже не могу сейчас припомнить все, какие там есть. Их очень много. Я там был, но таки не смог запомнить. Но махапрабху принял мовение в каждом. Вы сможете так? С ума сойдете? На махапрабху сделал это. Прежде чем. Большую парикраму Вриндавана, по Вриндавану совершить он остановился на какое-то время в Гати. Об этом потом он посетил места в Раджа. Леса в Раджа. Об этом мы поговорим завтра. С Махапрабу был Браман Валабадра, который готовил для него еще один преданный, который э, мыл посуду. И помимо них еще был Кришндаса Раджаваси и Санаули Браман, то есть со всеми Браджаваси, Махапрабу и совершал Парикраму. Они посетили каждый лес Браджата. 12 главных лесов существует. Но есть еще. Вторичные, много вторичных лесов. Но главных первостепенных 12. И как Махапрабху посещал их, мы будем обсуждать завтра, И в будущем. Итак, необходимо помнить каждый из уроков, который преподносит нам Махапрабху. Мы должны помнить о настроении Махапрабху. Завтра я буду говорить, я продолжу говорить о уроках, которые дает нам Махапрабху. Во Вриндаване многие преданные Пражаваси кричат о том, что Кришна явился во Врадже, во Вриндаване. То семеется в явился, вновь проявился. Люди приходили к Махапрабу и говорили, Кришна опять появился во Вриндаване ночью, они, он танцует на Калигате, на головах Калия». Конечно, Кришна и так явился во Вриндаване, потому что сам Махапрабу пришел сюда. И, а люди приходили к Махапрабу и говорили об этом, что Кришна явился. А где, где он явился? спрашивал Махапрабху. На Калигате. Ночью Кришна танцует на головах калия, на тысячах головах калия. О, правда! Удивился Махапрабху. Кришна и явился. Валабадра сказал, Прабху, я очень хочу получить даршин Кришны. Если разрешишь мне, я пойду, посмотрю. «Глупый», — сказал Махапрабху, — «сиди здесь». То есть он не понимал, что Кришна, он разговаривает с Кришной и хочет пойти куда-то смотреть на якобы Кришну. То есть это своего рода комедия. Завтра мы будем об этом говорить. На сегодня время вышло. Мы должны вынести много уроков из парикрамы Махапрабху. Как Махапрабху открыл Радха Кунду, Шьяма Кунду, как он посетил Гирирадж Гавардхан, как он не, вз... не забирался на Гавардхан, об этом мы будем говорить в последующие дни. Боже, господремо, каноно, ронжидви, дум. Боже, господремо, каноно, ронжидви, Very interesting. парикрам.